Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре биржа Биттруи. В общем, давайте посмотрим, что у нас здесь интересно и что нам, говорится, поможет заработать. И, конечно же, сама качественная по себе платформа с минимальными комиссиями. И также для рефералов будет неплохо здесь, если вы кого-то по рефералке гоняете, да, там людей, вы сможете тоже на этом заработать. Довольно-таки неплохие бабосики. В общем, биржа активно развивается. Постоянно новые листинги. То Че добавят, то еще новые монетки. Сразу видим у них тут какие приросты идут. Какие объемы торгов и тому подобное. В общем, что у нас еще имеется. На данной платформе. Фьючерс есть с хорошим плечом. Как в принципе на всех топовых биржах. Хорошая защита, максимально быстро завел, максимально быстро вывел. Э, объемы торгов в данный момент, как вы видите, полмиллиарда у них э, за сутки. Бабосики крутятся, выходят туда-сюда. Э, мобильные приложения, само собой, конечно же, все есть. Ну, ладно, на этом не будем останавливаться. На самом деле, если зайти на CoinMarketCap, посмотреть, в общем, какие здесь движухи. Здесь э, 1,3 ярда. У нас получается бабосов в обороте за сутки. Как по мне это нифига себе сколько бабла на самом деле. Самые топовые монеты там Aptos и Шмаптос и тому подобное. Все это имеется. Так что вы можете возможно где-нибудь еще на арбитраже сыграть. Поперекачивать монеты туда-сюда. Также здесь за прохождение получается KYC Бонусы получаете за первый депозит. Тоже бонус получаете, награда. Так что на фьючерсы вы можете получить хорошие такие бабосы, прилетят вам. Это раз. По спотовой торговле тоже, думаю, в принципе, поторгуете, какие-нибудь какие бонусы получите. Но, тем не менее, самая интересная ходовая тема, это у нас сейчас, конечно же, фьючерсы. да, По фьючерсам если поставить тут лимиты можно ставить себе с плечом 125 как угодно плечо 125 и максимум 50 тысяч долларов это жесткие конечно плечи жесткие бабосы но тем не менее если вдруг это все затулить то будет, будет очень серьезные бабки на самом деле если конечно все это зайдет как вы планируете Uh, ну, сейчас, как вы видите, с криптой непонятно, что происходит, непонятно, куда она пойдет и как будут идти торги, потому что постоянно какие-то регуляторы пытаются во что-то вмешаться и, как говорится, вставляют нам палки в колеса. Также небольшие гайды о том, как правильно торговать, я думаю, вам будет тоже интересно, зайдите, посмотрите. Uh, и что у нас еще? Довольно-таки неплохо то, что есть стейкинг. И таких не на какой-нибудь левой типа Dex биржи, как ARBISWAP. И взяли, ломанули, всю ликвидность вывели. А с нормальной защиты нормальная биржа. И довольно-таки приятные проценты, э под, этот, э под которые можно взять ту или иную монетку. Также, собственный токен э биржи, э тоже стоит к этому присмотреться, потому что в будущем можно будет на этом неплохо так коснуть лавеху. Так, и прикольная тема, вот эта мне понравилась, то, что здесь есть, типа, как копилка, образно, да, можно поставить бабосики, и будет у вас они потихоньку капать, капать, капать, наподобие чем-то, как стейкинг, только не стейкинг, ну, другая немного тема. Ладно, с этим понятно, с этим все разобрались. Залетайте лучше в твиттер, и в телегу, чтобы быть всегда в курсе новостей, тогда, как говорится, вы будете знать о новых листингах и заранее можете успеть подготовиться, купить тот или иной токен, чтобы потом в будущем сыграть. Как вы знаете, после листинга сразу же все токены начинают делать хороший рост, идут на взлет, соответственно, после этого вы можете нормально наторговать. Ну и после этого, ну, ну я бы поставил, наверное, лучше даже Твиттер, чем Телеграм. В Телеграме там как бы анонсы выкидывают, но в Твиттере они появляются намного-много быстрее. Так что, вот такие у нас дела, ребята. Как по мне, Битру в принципе, нормальная биржа. Не сказать, что она старая, древняя какая-то, но и не сказать, что она супер молодая. Как вы видите, да, можно получить... 1000 и СДТ сделал всего лишь э, депозит. Так что такие вот приколы. И посмотрите, здесь тоже разных приколов э, в плане с бонусами, гейвэями, аэрдропами. То есть смотрите за всеми моментами, на которых можно будет делать бабосы. И вот видите, мне нравится, что э, в некоторых монетах даже показано, что типа есть фьючерсы с плечом до x50. На самом деле очень прикольная тема. Что если, допустим, мы захотим поторговать, то у нас будет такой вариант э, торгануть на этой монетке с плечом. Монета только появилась и на ней уже есть фьючерсы. То есть она сейчас будет очень-очень сильно волатильна. Если кто-то, как говорится, шарит, где как покупать, торговать на фьючерсах. То есть можно было купить по 3,9, по 4,5, по 4,6 уже можно было нас с плечом продать. С плечом X50. Или сколько здесь? Нет, показывает плечо X20. Ну, не знаю, почему так. Ну, ладно. Плечо X20 тоже очень хорошо. То есть, можно было взять здесь и здесь продать уже. Нифига себе, какую прибыль получить. Прикольная темка. Ну, опять же, надо следить за объемами, за всякими темами другими. Ладно. На этом у нас все. Поэтому пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.